Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые участники конгресса. Я прежде всего хочу от всего сердца поприветствовать вас на родине, в столице России, в Москве. Действительно, очень много было сделано для подготовки этого мероприятия, и оно на мой взгляд, может вполне получиться весьма полезным и очень представительным. Действительно, 40 представителей наших соотечественников, которые проживают, в 47 странах мира сегодня собрались здесь. Это с учетом подготовки, основательной подготовки мероприятия, может стать этапным событием во взаимоотношениях между Россией и всеми теми, кто считает ее своей родиной, где бы они не проживают. Исторические повороты XX века разбросали россиян по всему миру и неизбежно вели к излову, судеб, сотен, тысяч наших людей. Вторая серьезная века, следующие испытания, распад Советского Союза, свидетелями которого мы с вами все были. Не только сотни тысяч, миллионы уже. Людей, и не только русских по национальности, неожиданно для себя оказались на территории новых государств. Были и те, кто в эти годы по разным причинам уехал из России. Среди них были и русские, и немцы, и татары, и евреи, люди самых разных национальностей. Но русский язык и русская культура остались для большинства из них родными. А сами они остались нашими соотечествами. Русское язычное сообщество вместе с гражданами России сейчас занимает пятое место в мире. Десятки миллионов людей, говорящих, думающих, а может, быть, еще важнее, чувствующих по-русски, проживают за пределами Российской Федерации. Вне зависимости от этого вы сохранили связь с отечеством. Это вы и ваши предки помогали сберечь культуру. Память сегодня лет российской истории. Испытания, выпавшие на долю ни одного поколения соотечественников, только обострили чувство сопричастности к делам и судьбе Родины. И даже в самые сложные времена подавляющее большинство из вас были вместе с Отечеством. По-настоящему сильная диаспора может быть, нисколько в этом не сомневаюсь, только у сильного государства. И сейчас, когда Россия вновь обретает и динамику, и авторитет. Когда ломается привычная послевоенная структура мира, мы тем более должны быть вместе. И национальный успех России должен стать нашим общим успехом. Я знаю, что Конгресс а. ставит вопрос, несколько а. заостряет мне это, прямо просто я подскажу. Ставит вопрос, так нужны ли соотечественники России. Думаю, что что и здесь, в данном случае, во всяком, во всяком случае, здесь, пославка этого вопроса излишне эмоционально. Не только те, кто живет и трубится в России, но и все, кто живет за пределами, за границами, сегодняшними границами Российской Федерации, формирует облик нашей страны. Широко известны имена соотечественников, выдающихся выдающихся успехов в бизнесе, в политике обогативших мировую культуру. И для нас крайне важно, что мнение многих из вас авторитетно и признано звучит в мире. Уже давно идет горячий спор о том, кого считать отечественным. То, что трудно измерить и объяснить словами, мы довольно часто пытаемся вложить в юридические формулы. Наверное, это нужно сделать. Но соотечественная категория далеко не только юридическая. И уж тем более не вопрос статуса или каких бы там ни было в год. Это в первую очередь вопрос личного выбора каждого. Вопрос самоопределения. Я бы сказал даже, точнее, духовного самоопределения. Этот путь не всегда прост. Ведь понятие русский мир, Испокон века выходила далеко за географические границы России и даже далеко за границы русского этноса. Дорогие друзья, за прошедшие 10 лет в работе с отечественной гражданство сделало слишком мало, можно даже сказать, недопустимо. Были там и объективные причины. Думаю, что все мы это прекрасно понимали. Но были и... Очевидно, недоработки со стороны официальных властей, со стороны государства. До сих пор остаются проблемы в законодательстве, а принятые законы сейчас несовершенны, запутаны, а иногда просто даже не исполняются. Работа правительственной комиссии по делам соотечественников в предыдущие годы тоже не отличалась от тех. Сейчас, как кажется, на первый взгляд все-таки удается наладить ее деятельность на основе новых подходов, новых идей, И я очень надеюсь на основе новых кадров. Надеюсь, что уже в обозримой перспективе мы получим видимые и конкретные результаты от ее деятельности. В этой связи несколько слов хотелось бы сказать о приоритетах государственной работы с отечественниками и о тех задачах, которые, представляется, нужно решать в самом первом случае. Давно известна одна из причин неэффективности работы, с российскими общинами за рубежом. Это равнодушие чиновничью, бюрократизм, несогласованность. Причем, к сожалению, на всех угодах. Надо это признать. И думаю, что <связь> те, кто взяли себя, знают об этом лучше меня. Поэтому задача первая — устранить множественность и дублирование структур, которые, э -э по сути, в ходе своей деятельности только разрывают ответственность органов власти должностных лиц. Давно известно, что у семьи нянек... да. Дитя кривая, но у нас одно идее. Это точно. Вот нужно, нужно хотя бы сделать одну государственную структуру, которая, которая бы занималась всем комплексом этих сложных проблем, которые вы сегодня будете. Рассматриваем. И нужно говорить о трансформации этих ведомств в одну мощную структуру. Важный инструмент взаимодействия государства с отечественными это развитие общего культурного и информационного пространства. Однако и в наши дни оно недопустимо в ужин. В силу многих причин, в том числе объективных, финансовых, сокращается вещание на русском языке. Российские медиапредставительства еще допускаются факты давления на, на русскоязычные печатные издания. Нет должной реакции даже на ситуацию закрытия русских школ. С этих, к сожалению, сокращаются. В этой связи в рамках принятой государственной программы Электронная Россия было бы полезно, видимо, выделить раздел по развитию электронных коммуникаций с включая интернет-технологии. Отдельное направление. Это поддержка русского языка. Основа всей нашей культуры. Это издание учебников, распространение классической и современной российской литературы. Пока еще не редкое отношение к тем, кто переселяется в Россию. К сожалению, вот, говорю это с болью, наблюдается как к непрошлым гостям. Решение этого вопроса не должно оставаться, отдаваться науку отдельным чиновникам. И здесь нам нужна, нужна четкая, непрессмысленная законодательная база. Россия заинтересована в возвращении соотечественных людей из рубежа. Это очевидно диктуется и экономическими, и моральными соображениями. И всем комплексом проблем, которые сталкивается Россия сегодня. Между тем, не внутрироссийские, не международные аспекты отношений с диаспорами до конца не проработано. Очень сырое законодательство о миграции и статусе беженцев. Уже начинается работа над упорядоченной миграционной политики в этой сфере. И мы будем работать над этим дальше. Будем брать. При этом хочу подчеркнуть, только выполнимые задачи. Мы хорошо представляем себе истинные масштабы нелегальной миграции в России. При этом рядовые люди. Тех, тех которых Россия действительно заинтересована. В нарушении действующего законодательства годами вынуждены ожидать получения российского гражданства. Наведение порядка в этой сфере одна из важнейших задач. Это общество и задача в области прав, защиты прав граждан. И, наконец, еще одно управление. Россия последовательно идет по пути интеграции в мировое сообщество и мировую экономику. Думаю, что у наших соотечественников за рубежом <coughs> есть все возможности помочь своей родине. В конструктивном диалоге с зарубежными партнерами. Полагаю, это будет взаимополезный процесс. И надо думать, как здесь ориентировать совместную работу. Большие перспективы есть и у делового партнера. Российские предприниматели только выиграли бы от более тесного взаимодействия с отечественными. И эта задача не только для российского МИДа, но и для всего делового сообщества России. Российских и зарубежных объединений предпринимателей. И кто только не работает на наших фирмах за границей. И разумеется, очень много для их ситуаций граждан России, от этих политических и общественных объединений и, конечно, от ваших организаций. К сожалению, эти ресурсы пока используются плохо. И, думаю, задача нынешнего Конгресса – сделать здесь первые практические шаги. Все это станет, во всяком случае, может стать уверенным в этом абсолютно реальным вкладом в консолидацию диаспоры, в укрепление ее связи с Россией. А если это произойдет, то и Россия почувствует положительный эффект на себе. Мы хорошо понимаем защитить наших соотечественников от огульных обвинений, помочь отстоять свои общечеловеческие права. Задача государственная. Нельзя дискриминировать бизнес и культуру только потому, что они русские. У наших соотечественных за границей должны быть равные права с гражданами тех стран, в которых они проживают. И за такие права мы, когда я говорю, мы, имею в виду, органы государственной власти России должны бороться последовательно, квалифицированно, грамотно, настойчиво и твердо. Разумеется, это мы можем сделать эффективно, только будем работать, если будем работать э, в координации с вами. В тесной координации, выверяя каждый шаг совместно. Современная российская диаспора по своему социальному, национальному и религиозному составу очень разнородная. Но задачи, которые стоят перед всеми нами, едины. Они благородны и вполне достижимы сохранить национальную культуру, помочь отстоять права человека, защитить от дискриминацию, Уверен, что мы с вами с этим справимся. Но мы не меньше заинтересованы в том, чтобы ваш интеллект и квалифицированные знания, квалифицированные подходы к решению тех проблем, перед которыми стоит сегодня Россия, и которые, может быть, вами понимаются даже лучше, чем многие здесь в России могут работать и здесь, на территории самой Российской Федерации. Поэтому еще раз хочу подтвердить свой тезис о заинтересованности гораздо более тесном общении, чем сейчас. В современном мире не важна географическая точка проживания. Важно душевное состояние и, и стремление, и, как я уже говорил, самоопределение человека. А где он будет проводить большую часть времени года в Москве, Петербурге, в Лондоне, Париже, в Толевии, это уже не имеет принципиального значения. Важен результат совместной деятельности. В заключение хотел бы выразить уверенность в том, что накопившиеся за долгие годы претензии для к российской власти действительно оправданы. Но иногда и не вполне. Но я абсолютно уверен в том, что какие бы проблемы перед нами ни стояли, ничто не помешает нам чувствовать и стать по-настоящему единым народом. Я желаю успеха вашей жизни.